Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Пятница, 27 апреля и начинаем наш разбор, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро доллара мы вновь получаем подтверждение сохранения нисходящей тенденции, уже торгуемся вблизи минимальных значений, которые были зафиксированы вчера, 26 апреля на уровне 1.2096 и следующие предпосылки цели для роста – это область 1.2030. ближайший раз. Разворотный уровень по данной паре отмечаем на максимальное значение вчерашней торговой сессии – это отметка 1.2210. По паре британский фунт и американский доллар также на текущий момент сохраняется предпосылки нисходящей тенденции. В том случае, если британский фунт сможет уйти ниже уровня 1.3895, это минимальное значение вчерашнего дня, то в этом случае мы получим дополнительное к этому подтверждение с целью снижения до отметки 1.3827. Ну а если в свою очередь британский фунт закрепится выше отметки 1.40, это максимум, который был зафиксирован вчера и 25 апреля, то в этом случае можем ждать вновь воскресенье. Восходящее движение с целями роста до 1.4373. По паре американский доллар, канадский доллар также тенденция восходящая сохраняется, хотя на текущий момент мы видим некое ослабление. Вчера мы не смогли обновить локальный максимум и сегодня только торгуемся вблизи данных уровней. В том случае, если... Канадец уйдет выше отметки 1.2897. Цели для роста будет, будут область 1.2989. Ну а если пробьет минимальное значение, которое было зафиксировано 24 апреля на уровне 1.2812, то в этом случае мы можем ожидать нисходящей тенденции в область 1.25. А по паре американский доллар японская иена также тенденция пока на текущий момент сохраняется восходящая. Вчера мы также не смогли обновить локальный максимум. А постепенно сила покупателей снижается на текущий момент, для подтверждения продолжения роста нам необходимо увидеть уход выше Уровня 109.47, максимум, который был зафиксирован 25 и 26 апреля. В этом случае цели роста – область 109.96. Уход ниже минимума вчерашней торговой сессии, а именно 109.06, вернет нас к продажам по данному активу с целями снижения до 106.79. По паре австралийский доллар, американский доллар, тенденция нисходящая также сохраняется. Ближайшие цели по снижению – это область 74.99, а ближайший разворотный уровень отмечаем на максимум вчерашнего дня – это отметка 0.75. 88. По паре евро-фунт тенденция нисходящая сохраняется. Ближайшие цели по снижению – это уход ниже минимальных значений, которые были зафиксированы вчера, и движение по направлению 8608. Ближайший разворотный уровень отмечаем на максимум вчерашнего дня, который был зафиксирован на отметке 8749. А золото продолжает свою тенденцию нисходящую а ближайшие цели по снижению это область 1308 долларов за тройскую унцию а ближайший разворотный уровень находится на максимальных значениях которые были зафиксированы вчера на уровне 1326 долларов за тройскую унцию а по нефти марки бренд общее направление также остается восходящее. ближайшие цели роста это уход выше максимумов 7557 максимум который был зафиксирован 24 апреля и движение по направлению 77.82. в том случае если нефть марки Brent сможет уйти ниже отметки 7306, это минимум 20 апреля, то в этом случае можем ожидать вновь коррекционное нисходящее движение с предполагаемыми целями снижения до 70, 60 и 67 соответственно. По индексу DAX вчера мы увидели уход выше максимальных значений, которые были зафиксированы 25 апреля, что в рамках часового таймфрейма нас переводит вновь в фазу восходящего движения, но на мой взгляд здесь больше сохраняется боковик с верхними границами 12600, 43, нижняя граница это область 12315. Пока мы не выйдем из этого диапазона, ярко выраженное направление у нас не отслеживается. Хотя общее направление остается восходящим, поэтому сделки на покупку пока все еще остаются в приоритете. Ну и биткоин вчера корректировался до отметки 8615 долларов. Преодолеть минимальное значение в этой области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 Хороших выходных и увидимся уже на неделе следующей. Всем спасибо и до свидания.